Нет, как ходить, вот как правильно, ходить? да, ходить. Так, главное, нужно спину прямо, я вот так, да. супер. И чекание, шаг нужно идти. Да, Очень отлично, практи... а, -а, а взгляд там что? Взгляд а, должен быть немного голову повыше, и смотреть на всех с высока. То есть можно небольшую кмылку. Тогда нас никто смотреть не будет. О, нет, на нас все будут смотреть, а в этом вся суть. То есть чуть свыше, все, супер. Спасибо.